пожалуйста, если бы вам предложили провести целую ночь одному в лесу, вы бы согласились? Я думаю, навряд ли. Однако я это предложение принял. Меня зовут вас и сегодня вам покажу эксперимент который удалось признаюсь честно снять не с первого раза ночь в лесу это было действительно страшно темно холодно и каждый шорох навеивает мысли о том что за тобой кто-то идет следит и вот-вот накинется. Именно такие мысли посещали меня время съемки этого эксперимента. И я категорически не рекомендую повторять это испытание, так как это безусловно опасно и неизвестно, что может с вами случиться, если вы попробуете повторить мой опыт. Но этот ролик вы обязаны посмотреть. I Чак, я наскусь, и вокруг тебя рассмотрел, только ты. Такого еще на моем канале точно не было. Сейчас мы начинаем. Я надеюсь, этот проект продлится не только на это видео. Проверка на прочность. Я не знаю, как пока еще назову этот проект, но я должен провести целую ночь один в лесу. На каналах моего уровня такого счета вы точно не видите. Такого еще, наверное, не было. этого я даже и не заметил здесь стоят бачки с мусором а, ну тут только самый вход в лес не очень далеко а, Фу, да. <музыка> <музыка> ребят, очень страшно вот честно признаюсь Аж руки и ноги немножко дрожат, потому что я такого еще никогда... Блин. Вообще ветки сухие какие-то. Вообще не снимал никогда. Блин, еще такой рюкзак... Слишком много сказал, блин, да? Рюкзак повесил очень удобно. Вот с той стороны еще просматривается дорога, а с той стороны там просто вообще кромешный лес. И... Лучше бы я снимал какой-нибудь World Riddles или Хоррор Анализ, потому что вот это вот снимать... Я всегда хотел попробовать что-то вот такое, по заброшкам проект, но я не понимаю, что это и небезопасно, и... Фу, тут ветер подует, я уже думаю, что кто-то пытается подойти. Никого. Ой... куча звуков и вообще кажется что вот вот это из кустов выпрыгнет и все и кердык. так поправил рюкзак уходим глубь знаете что я всегда боялся в лесу чего не волков заблудиться заблудился в лесу если не можешь ориентироваться не умеешь все это, это керодик и вы это как в каких-то случаях да выйдешь а в каких-то нет вот дико страшно что блин так вылезло прожектор, я вообще не вижу куда иду я так од... вот так вот слети я только так могу видеть что там впереди а так вообще ничего нам как-то вон туда вообще под даже уже пошел а еще блин туалет хочу честно наверное это не надо было говорить к видео но Ау, блин, как я тебя не заметил. Ну, тут, в принципе, могут погуливать собак. А еще я слышал, что полно бешеных собак. Где-то там. Ай-яй-яй. что Блин, еще хлещен, да, там был... Ну куча-куча-куча. Летает. Ладно, будем считать, что собака идет там от дороги. До меня ей. И близко. она близко. Ладно, идем. <плёк> <плёк> а, Эбинка. Мне говорят, вкусно будет, когда зима. Честно, кислее должно быть до ужаса. Я уже второй аккумулятор, и в камере, и в свету меняю, и все равно, как-то, ну, видите, сплошные кусты. А здесь разбилка. Вкусно, давайте направо. Направо пойдешь? что потеряешь. Нашел пух Нашел пенечек хотел сделать привал. Мы начнем на него сидеть, чтобы мы не позалазили Опа. Ух ты ж нифига себе. Так кого тут закопали? Может какой-нибудь берег? Ну да, скорее всего, человека что-то не будут закапывать. Хотя, кто знает. Не да. Ну такое найти в лесу. Уже побежала некая дрожь по спинке. Напрягать эти вот звуки собак. Блин. Твою. Я только сейчас, за... только сейчас заметил, что у меня микрофон отвалился от клипсы. <индум> <музыка> Надеюсь, в записался. Ну, так вот, что я говорил. Чья-то могилка маленькая, ну ладно. Не будем ты его тревожить усопших. Может, зверьков? Ну, естественно, зверьков, уже не людей. Камера, пошла На запись. О. Как я вам честно признаться, устал, но уже... Блин, я не Я уже хожу очень-очень долго по лесу, вот эти крючатки, руки, как, как... блин, как, цементом, блин. я до у меня нестик зацепился. За провод микрофона Убирается Ну что, предлагаю здесь снять, пора, потому, что... потому что реально, ребят, Ничего интересного в этом нет Половина из-за того, что снято, но просто будет вырезаться Потому что, ну блин, это лес. Кусты листья елки. Ребят, что нам сказать? Небо оно его не видно за елками. Оно просвечивается. Видно. Я же домой хочу. Потому что надоело. елки. Уже сколько аккумуляторов в камере поменял, сколько вот этого вот вздыхала вся конструкция. Ну, да то хороший материал будет. Да. Значит-то.. Блин, уже вообще голос даже не варится, потому что, блин, холодно дико. Неимоверно холодно. И нужно немножко подоходить. Тьфу, вот эта страшная ветка так лежала, что я что-то подумал, что это что-то не ветка, короче. Смотрите, если так смотреть, то там... Вот. Господи что. Нифига попасть можно. Видите? Это вот, этот вот э, свет в это со станции. Стеца. Вот. Отсюда видно. Ребят, я сейчас нашел такую Такое стрмное место. Что прям смотрите. И все, Ух ты ж епона, мать. Какой ты страшный. Ого. Вот просто, ребят, посмотрите, какая паутина. Й. А какая паутина ещ просто на свету это дико стоемно. Ой, блин. Так, ребятушки. Я нашел такое вот, ну как сказать, ответвление от полянки, такое чистое, где можно поселиться поспать, потому что э, сейчас примерно 2.30, и сейчас, короче, и я очень хочу спать, надо лечь подымать хотя где-то часик, полчасика, потому что я еще что пойду дальше, я просто делаю бумс, я просто я дико спать хочу, вообще, ребят, надо срочно ложиться 100, <смех> что к мне пристала <смех> жук какой-то давай все ребят давайте так, камера пошла запись хорошо О, господи я еще никогда не спал в лесу крываться так ребят я сейчас говорю что это не безопасно особенно в такую пору так как эм, очень много насекомых и клещей которые могут ползать по вот этой вот чудесной травки это ну, вот хвоя опавшая но все равно не рекомендую так делать не надо для вашего же много камера пишет вообще в этом есть какой-то свой э, своя атмосфера какая-то интересно так вот побег, того как ты себя поведешь в такой ситуации когда ты полностью один ночь лес господи там камера выключилась вот так, то есть мое лицо, я чуть не басселся. Yeah. А вот я вижу зайвая света. Да, я безумно честно, что я сделал это. Я смог провести ночь целую в лесу один. То есть никого, один я. Фу, как, как я вот, по мне рассказывать просто, ребят. Просто чудо какое-то. Еще такого на канале точно не было. Не, не знаю, ни у кого, наверное, на Ютубе такого не было. Это, блин, что-то с чем-то. Кстати, да, мы сейчас выйдем с вами, который я вам показывал станцию, там. Я просто безумно вот, вам не рассказать. Такого эксперимента? В Ник... Ну вот, видите, в Димаса Ну, а так... У моего... У каналов моего уровня нет. Так что подписывайтесь, ребят, подписывайтесь, я вам говорю. Такого вы еще нигде и никогда. <laughs> Блин, не будем сбегать вперед. Сейчас выявляется локация, подходящую для съемки рассвета, расхода. И. О, мы с вами вышли. Смотрите куда? О. Станция. только что нашел это откуда здесь? вопрос um, uh, чтоб вы знали там впереди лес а там тропинка um, <laughs> это это вообще откуда здесь? а? Чтобы вы понимали, уже настолько светло, что я даже свет не использую. Потому что уже сияет. Рассвет сияет. Как вообще запах очень хороший. Хвоя. ел. Правде говоря, я только то, что замерз дико, потому что ночи холодные. Я смог тут выйти в интернет, и связь, более менее на одну-две ловит, но. Вот это было ночь. 8 градусов. Если вы это вот, вот куртка только одета. поднимайка. майка. Ну и все. Ну, что-то, понятно. Ботинки. О, господи, ты, боже мой. Как я за это зацепился, рюкзаком. Это вот, затащит. Ну ладно. О, красотища. Я иду вперед, смотрю, вам это не передаст словами. Если бы вы здесь были... В об этом точно бы не пожалели, на моем бы месте, если бы были. Красота. Я еще никогда из города не увидел рассвета в лесу. на выдохнуть, так как видос на канале. И то, что столько времени планировалось, наконец-таки реализовано. Огромное вам спасибо за просмотр и реальный респект за то, что вы есть. И если этот ролик наберет скажем, да, я это говорил уже в последних видео не один раз, максимальное количество лайков, то я сниму еще один сталк по какому-нибудь месту. И проект «Дожить до рассвета» будет выходить на этом канале почаще. Ну а пока что я вас. Огромное спасибо за внимание. Удачи. Пока.